здравствуйте уважаемые родители вот и закончился учебный год в нашем центре пепе и сегодня я хочу вас поблагодарить за те усилия упорство и настойчивость которые вы проявили при погружении ребенка в английскую языковую среду поверьте мы знаем как нелегко вам порой бывало но я надеюсь что после открытых занятий вы убедились что ваши усилия были не напрасны ребята свободно говорят на английском языке они играют и занимаются с удовольствием спасибо вам большое за огромное количество теплых отзывов они придадут нам силы энергии в следующем году. Ваши дети прошли огромный путь от фразы hello до фразы can you tell me the time, please? Это большая серьезная работа. Я горжусь ими. Учебный год позади, но мы двигаемся дальше. Мы ждем вас на летних программах, на открытых занятиях по подготовке к школе. А если вы уже отправляетесь в путешествие, то с нетерпением ждем вас в сентябре. До новых встреч! See you later!